Друзья, новый старт от застройщика Мирас. Да, это тот самый застройщик, где прям ажиотаж на запуске. Нужно прям выиграть, вытянуть счастливый билетик, чтобы получить возможность купить квартиру. Потому что это очень выгодная инвестиция. И мы сейчас находимся с моим другом Рамиром. Всем привет. Мы с ним уже знакомы. По прошлому видео, когда я тоже снимал про проект Мирас Централ Парк, а здесь мы находимся в Лейсон-Дистрикт. Это такой один из самых, считается, стильных районов Дубая с прогулочными зонами, находится на берегу канала Дубай-Харбор, неподалеку от Даунтауна, вот прям сразу за Бизнес-Бэем. И здесь вот мы сейчас пойдем прогуляемся вдоль вот этих вот корпусов. Вы посмотрите, какие там пространства созданы городские. Я вам расскажу, и мы вместе с Рамилем вам расскажем подробнее, что же стартует здесь. Проект называется D3, да, такой. То есть лаконичненько. D3 от Мираз. Старт будет 18 марта в 9 утра. Туапали Да, вы все приглашены. И ваша задача, если вы хотите зайти, то нужно заранее скинуть ваши данные, чтобы зарегистрировать заявку. Рамиль уже собаку на этом съел, он знает, как регистрировать заявку так, чтобы максимально там в несколько раз повысить шансы на то, что вы выиграете квартиру. Вот есть, что у тебя из кейсов твоих, когда был прошлой <преслышлен> <говор> <большой> старт? Да, всего я участвовал в стартах 4 раза. Три раза я, к сожалению, ничего не выиграл. И на четвертый раз, действуя той технологией, которую я готов применить и к вашим токенам тоже, нам получилось выиграть одну квартиру для. Клиента. Клиент очень доволен остался, и это последняя возможность была приобрести квартиры именно в этой локации МГЛ. Мадина Джумайра Да, то есть у Мираса самые сейчас крупные актуальные проекты это МГЛ есть, есть Централ Парк, а это вот совершенно новая локация. Здесь они еще ничего не строили, то есть тут будет стартовать первая очередь строительство. Это ну, почти лакшери проект, и цены старта сейчас будут от 1 миллиона 800 тысяч дирхамсов в one bedroom. Очевидно, что, ну, как и по, по аналогии с прошлыми проектами, новые очереди в дальнейшем будут запускаться уже дороже, поэтому сейчас это самая э, луч лучшая возможность зайти сюда как инвестору, э, чтобы, возможно, даже сделать быструю перепродажу. Ну, буквально, получается, на перепродажу можно отложить в районе года, до года максимум. То есть полгода, год. Есть расчетная таблица, и если необходимость будет, мы ее тоже вам отправим по поводу инвестиций. То есть, если мы вкладываем 24% или 34% и перепродаем. На самом деле, берут для разных целей, многие берут для себя жилье, но если у вас есть задача вложить и быстро перепродать, не выплачивая рассрочку, то главное вам выбрать удачный проект. Мне просто не раз люди писали вот, э, горьким опытом там, нас пугают, что зашли в проект в надежде перепродать, а в результате застряли там до самого окончания строительства. Конечно, если вы просто в какой-то случайный проект зайдете, то, скорее всего, так и будет. Но вот есть такие горячие застройщики, горячие проекты, э, где можно, ну, так скажу, словом, поспекулировать. Вот, ну, для вас в хорошем смысле, да, то есть быстро сделать переуступку, и она будет актуальна и востребована на вторичном рынке. Потому что я объясню почему. Сейчас, в один день будет распорбана вся очередь потом будут приходить люди интересоваться проект же интересный а где взять? только на вторичке то есть только на переуступке будет потом конечный юзер, end-user он будет брать только переуступку потому что процент тех желающих кто возьмет здесь себя юнит на старте он там ну, не больше 10 процентов я думаю ну да вот. и если вы просто с улицы заходите туда или с неопытным брокером то ваш шанс вообще стремятся к нулю естественно нужно работать по данным лаунчем, только с опытными брокерами, почему я опять вас э, знакомлю с Рамилем, и почему я своих клиентов тоже с ним знакомлю, потому что я уже знаю, что если я буду этим заниматься и играть в эти игры, то нужно там либо просто, просто погрузиться туда, и только этим и заниматься, что Рамили делает в последнее время, да. я замечаю, вот, ну либо тогда ничего ловить. Вы уже успели, заснить, пока мы гуляем, какие здесь классные созданы общественные пространства вдоль набережной. Можете посмотреть, прям открыть карту, это район Дезин Дистрикт много красивых фоток есть в интернете в инстаграме сейчас пойдем туда внутрь покажем оттуда вот посмотрите мы вышли как раз к строительной площадке d3 вот слева paramount towers от дамаг вот эти все дома это уже бизнес б это уже первая линия бизнес б и сразу вот по мосту и там даунтаун все то есть вы пешком можете найти Минут за 20 до Бурш-Харифа. И причем здесь эта локация, она так обособлена, здесь нет шумного движа Вы здесь все приезжаете, и такой небольшой у вас уютный мирок свой есть. Вот он, видите, Дубай, Дезин-Дистрикт, D3. И э, так забор стоит на типа, как вот росписи, такой стрит-арта. То есть это именно современный европейский стиль и европейский подход к э, городскому пространству. Вот, значит, здесь будет жилые корпуса в несколько очередей а здесь те вот которые существующие здания это офисное пространство и общественное пространство вот такие вот архитектурные формы мы здесь видим что рамиль расскажи что-нибудь нам о новом проекте от Мирас да пойдемте немножко пройдемся и расскажу еще раз повторюсь старт 18 марта на данный момент уже собрано порядка 4-5 тысяч заявок ну естественно квартир будет Порядка 150-120. То есть смело можно говорить о том, что старт будет в 9 и в 12 часов дня будет все распродано. Будет sold out, будет все продано. Единственная возможность будет поймать какой-то cancellation, но это, скорее всего, будет какие-то двушки, трешки. Потому что однокомнатные квартиры уйдут практически в первый час-полтора. Вот. А еще раз повторюсь, что первая очередь будет однозначно дешевле, второй старт как будет через 3-4 месяца, но стоимость будет уже порядка, ну, на порядок 200 тысяч дирхам выше. Вот. Поэтому ваша квартира, если вы приобретаете первую очередь, она уже автоматически возрастает в цене за 3-4 месяца. И, по сути, можно будет перепродавать тем людям, которые будут интересоваться новой очередью. Во-первых, сдача будет раньше, а во-вторых, и цена будет ниже. Ну вот, похоже на сити волк от Мирас, правда, есть? То есть такие малоэтажные здания, между ними такие пешеходные зоны. То есть это... Полная противоположность тому Дубаю, который вот мы видим на картинках. Тут все небоскребы, это уже не модно, честно вам скажу. Вот, например, на Дубае-Марине, где я сам пока что на сегодняшний день арендую в одной из свечек Марина Heights высотки со стороны. Это вот узнаваемый силуэт Дубая, вот эти вот высотки огромные. А внутри все уже такое старенькое и неуютно, некомфортно жить. Вот сейчас приходим к тому, что надо жить и строить малоэтажные пространства. Паркинг отдельно, машины отдельно, дворы чисто для людей, и таких пространств, вообще локаций очень мало в Дубае, таких проектов очень мало, Miras, он по сути почти единственный, кто их строит именно такие проекты. Вот здесь, например, в чем еще фишка, то что вот это все пространство офисное, то есть люди сюда, ну здесь есть куча рабочих мест, а напротив будет жилое пространство, очевидно, что людям одинаково удобно будет здесь и на работу, как сказать, э, те, кто сотрудники будут работать, селиться, и, пожалуйста, вот у вас рядом центр Дубая, то можно и как туристическую локацию рассмотреть, и под посуточную аренду, то есть все это будет ликвидно здесь. Итак, и вы уже поняли, насколько актуальный проект, сейчас давайте по делу, потому что времени осталось очень мало, на думе разбег времени нет, 18 числа лаунч, поэтому Рамиль сейчас расскажет пошагово еще что нужно сделать предварительно и уже в процессе чтобы, ну, чтобы все получилось. Да, изначально следует изъявить желание, что вы желаете приобрести. Далее отправить э, Даниилу паспорт, э, email и номер телефона. После этого мы регистрируем токены в определенных порядках, чтобы нам выпали те цвета, которые будут э, ближе к победе. Вот. После того, э, как мы зарегистрировали... Подожди, я должен коротко пояснить, что там наша система очень интересная. Мы имеет значение и как вы, насколько вы рано подали заявку, то есть и в том числе есть элемент случайности. Вот очередность, она определяется вот порядком номера, который выпал, а элемент случайности определяется цветом, который выпал. И здесь уже человек может в последний день подать заявку, но ему может повести, и вы можете выиграть. Так вот, все, что от нас зависит в плане повышения вероятности, мы тут уже сделаем мы с вами. Да, и то есть, соответственно, происходит лонч 18 марта в 9 утра. Мы приходим на coca cola арену и желательно, чтобы была возможность оплатить какой-то не российской картой 37 тысяч дирхам. То есть это в районе 10 тысяч долларов. Либо же заранее подготовиться к старту и э, прислать, то есть Даниилу конкретно деньги, и Даниил э, купит дирхамы, и, соответственно, мы на старте продаж будем иметь наличные. Ну, то есть, смотрите, мы вносим 10 тысяч долларов, условно это 37 тысяч. Дерхам – это бронирование. Далее у нас будет с вами неделя-полторы для того, чтобы внести осталь остальную сумму. Нам общая сумма должна составить 24% процента от стоимости квартиры. Следующий платеж там будет через 4-5 месяцев, то есть 10%. И следующий платеж будет только в следующем году. Поэтому это очень удобная рассрочка, которой следует воспользоваться. Ну и добавлю в конце еще один нюанс, одну возможность, что, конечно же, будет консилейшн. Те из вас, кто вообще никак не успеет на лаунч, хотя лучше успеть заранее, конечно, но консилейшн тоже будет. Если вы смотрите этот обзор чуть позже, когда запуск состоялся, все напишите, есть шанс, что мы можем что-то с вами урвать, ну, если вы готовы финансово внести тут 10 тысяч долларов или там 37 тысяч дирхам, вот, ну, на основании этого Expression of Interest мы можем попробовать вам организовать юнит вот в одном из самых востребованных и горячих проектов Дубая, так что пишите. Скидывайте свои данные. С вами Даниил из города Дубай. И, И Рамиль, их. мой друг. Всем, Всем пока. пока.